Друзья, меня зовут Надежда Соколова. Я рада приветствовать вас на моем утреннем эфире ЛВС-Интенсив. Меня очень часто спрашивают, что такое ЛВС, что такое ЛВС-Интенсив. Задают вопросы в комментариях или задают вопросы в директе. ЛВС-Интенсив – это часть большого проекта, лучшая версия себя. Он состоит из семинара, из марафона и имеет несколько программ. Некоторые программы мы с вами рассматривали в наших прямых эфирах ЛВС, офисный синдром. Сегодня я с вами начинаю ЛВС, марафон интенсив. Это, как я уже сказала, часть нашего большого проекта, потому что мы с партнерами посоветовались и решили сделать вот такой бесплатный марафон для того, чтобы познакомить вас с, нашим, с нашей программой. Поэтому мы будем сочетать физические нагрузки и будем сочетать упражнения для саморазвития, потому что с точки зрения философии Проект ЛВС – это такое сочетание внутреннего и внешнего состояния, гармонизация этих состояний и состояние физического, психоэмоционального состояния. Итак, наговорила состояние, состояние. Итак, сегодня мы с вами начинаем марафон. Для того, чтобы участвовать в марафоне полноценно, вам потребуется чек-лист. Этот чек-лист можно найти на сайте фитнеснадежда.ру, его можно скачать. И заполнять в течение всей недели. То есть выполнять задание, заполнять чек-лист и по окончании дня в комментариях написать ваши ощущения и ваши впечатления и то, что вы почувствовали. То есть выполнять задание. Итак, сейчас мы начинаем с того, что мы с вами, конечно, утром проснулись и попробуем разняться. Но попробуйте сейчас поднять плечо вверх. Я надеюсь, вы уже готовы. Вы одели спортивную форму, как и я. Поднимите плечо вверх, расслабьте ваши руки, выстроим наше тело в другую сторону также. Выстроим наше тело, подтянемся плечом вверх, вверх-вверх, теперь оба плеча вверх. А теперь расслабим шею, покачаем головой. Теперь в этом положении потянемся руками вверх, сделаем вдох, выдох, почувствуем, какое хорошее сегодня утро. Сделаем вдох, потянемся вверх. Наслаждайтесь каждым вдохом и расширяйте ваш внутренний мир, ваше пространство. Наслаждайтесь вдохом, выдохом и насыщайте себя новым, новым кислородом. Новым Воздухом, новыми ощущениями и впечатлениями. Опускаем руки вниз и начинаем выстраивать тело. Ставим стопы так, чтобы почувствовать каждый пальчик. Покачайтесь на стопах вправо-влево. Вот такое маленькое-маленькое. Да? Раскачивание. Теперь взяли, поставили стопы и раскачали вперед-назад, раскрывая пальчики вот таким вот образом на ногах и на руках. Раскрыли себя, покачали колени, смягчили их. Теперь взяли, отвели таз назад и вперед. И покачали ваш таз назад, вперед, назад, вперед. И еще раз так же. Назад, вперед. Последний раз так же. Теперь подкрутили таз, выровняли поясницу и раскрыли вашу грудную клетку, сделали вдох. Закрылись, выдох. Снова раскрылись. Вдох. Потянули, потянули, потянули плечи назад. Выдох. Еще раз также раскрываемся. Вдох. Раскрываем нашу грудную клетку. Насыщаем себя новым кислородом. Выдох. Я надеюсь, вы открыли ваше окно. Вдох, раскрылись. Выдох. Вдох, раскрылись. Здесь остались. И слегка-слегка попружинили руками назад. Пружини, пружини, пружини, пружини, пружини, пружини, Расслабляем. Расслабили ваши плечи, покачались, и стороны в сторону. И еще раз проверяем, и еще раз проверяем наше исходное положение. Итак, раскрыли пальчики ног. Смягчили колени. Подобрали, подкрутили таз. Раскрыли грудную клетку. И расслабили плечи покачали головой из стороны в сторону. Почему так важно начинать упражнение, да и не только упражнение, с правильного исходного положения? Да потому что если у нас исходное положение неверное, мы будем выполнять упражнение неверное. А мы сейчас с вами расслабляем шею, расслабляем, покачали. Снова сделали вдох вверх, утянулись. Собрали руки над головой, вытянулись хорошо-хорошо, вытянулись вверх. И снова раскачали себя из стороны в сторону. Вот здесь смягчите ваши колени, разверните таз. Чувствуйте, как грудная клетка раскрыта. Насыщайте себя. Сейчас мы остаемся в центре, снова раскрываемся, тянемся. Вот сегодня у нас с вами задание на раскрытие на раскрытие нашего тела, грудной клетки, расширение нашего пространства, внутреннего в том числе. Итак, еще раз. Стопы, колени, таз, плечи. Плечи вращаем. Вращаем, вращаем, вращаем, вращаем. Плечи остались сверху. Почувствовали, как вам некомфортно. Опустили плечи вниз. Раскрыли грудную клетку. И попружинили снова назад. Оп, оп, оп, оп. Теперь поставьте правая нога впереди, левая нога сзади. Как будто стоите на канате. Перейдите вперед. И качаетесь назад. И еще раз. Вперед. И назад. Еще раз дальше. Вперед. Назад. Последний раз так же. Вперед. И назад. Активизируйте вашу стопу. Собираем обе руки. Раскрываемся. Раскрываемся в другую сторону. И еще раз так же. Раскрылись. И другая сторона. И еще раз дальше. Раскрылись. Последний раз дальше. Угу. Опустим руки поменяем впереди другая нога. Угу. Руки как... Вот они наши руки. Да? Мы идем по канату. Помните, что для того, чтобы выполнить задание, вам потребуется чек-лист. Чек-лист можно будет скачать на сайте www.vids.ru Совершенно бесплатно. И заполнить его. Точнее, заполнять его в течение недели. Последний раз дальше. Оп, переход. И у нас с вами разворот. Одна сторона. И другая сторона. Только мы не торопимся. Раскрываем грудную клетку. Наша задача сегодня раскрыть, расширить внутреннее пространство. Одна сторона. И другая сторона. И еще раз, слышно. Одна сторона. Другая сторона. Оп. Опускаем руки вниз. Расслабляем. смягчаем колени. И проверяем. Стопы покачались на осколы, на пятки. смягчили колени. Подкрутили таз. Таз вперед, таз назад. Маленькое-маленькое Движение. Акцент идет вперед, таким образом вы снимаете напряжение с поясницы. Улучшаете кровообращение в область заведенных суставов, в области мышц тазового дна. Подкрутили, еще разочек, подкрутили, молодцы, подкрутили и раскрылись, и закрылись. Еще раз, раскрываемся, закрываемся, еще разочек. Теперь мы раскрыли и попружинили чуть-чуть назад. Да? Так постарайтесь, чтобы работали только руки. Вот это вот неправильно. Поэтому только руки. Только руки. Собирайте лопатки. Все внимание в область между лопаток. Ага, опускайте руки. Плечи вверх. Почувствуйте, как вам некомфортно. Вниз. Правое плечо вверх. Вниз. Левое плечо. Вниз. А теперь взяли еще и голову опустили. Почувствовали утяжение по всему боку. Вернулись и в другую сторону также. Еще раз, как будто плечом взяли, подтолкнули голову. Оп. И другая сторона также. Оп! Сделали вдох, путем сверх. Кисти на затылок. Шею контролируем. Да, не забрасываем голову назад. А чтобы покачали голову вправо, влево, вправо. Лево. И еще разочек. Ага, Сделали вдох. Встряхнули себя. Совсем немножко смягчили колени, округлили э, вверх спины и почувствовали. Вот-вот-вот подкручен таз да, поясница без напряжения. Поднимаемся вверх. Снова делаем вдох. Выдох. Попробуем держать баланс. Удержим его. Кстати, утром баланс держать сложнее, чем вечером. Ну, так считают специалисты. Так считают врачи. Хорошо. Меняем ножку. Но ну, мы-то с вами знаем, что если тренироваться, то держать баланс можно полноценно и утром, и вечером. Кстати, упражнения на баланс, они гармонизируют наши... Энергии инь и, и янь, поэтому мы сейчас правая нога вверх, опустили, гармонизируем себя, вверх левая, опустили. Мы руками себе помогаем, да, как будто бы мы берем и от пола, от земли, берем энергию, еще оп, оп. раз, и еще раз. Спасибо всем, кто присоединился к нашему эфиру. И я еще раз вам напомню, что чтобы выполнить задание марафона, вам нужно скачать чек-лист, который можно найти на сайте fitnessnadezda.ru или завести блокнот, как минимум. Да? Приготовить листочек, завести блокнот и в конце нашего эфира записать те задания, которые я вам продиктую. Последний раз точно угу. Хорошо. Другая нога. Оп. Снова покачались, расслабились. Вот оно. Мягкое-мягкое покачивание. Хорошо. И снова проверяем. Стопы поставили, пальчики ног раскрыли. Хорошо, хорошо раскрыли. Колени смягчили. Таз подкрутили. Убрали напряжение с поясницы, подобрали низ живота. Плечи. Опустили, расслабили, раскрыли грудную клетку. А теперь растянули ее, потянулись, раскрылись. И еще раз. Оп! Оп. И еще раз. Угу. Последний раз также. Теперь мы снова раскрылись, попрушинили. Из этого положения сейчас уходим вверх руками. Плечи вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз. Последний раз так же. Вниз. Кисти к ушам. Голова вправо, голова влево. Упражнение, которое, с одной стороны, улучшит кровообращение в области шейного отдела позвоночника. А с другой стороны, с точки зрения практической, помогает избавиться от холки. Если у кого-то она есть, то. Вот, пожалуйста, самая простая вещь. Кстати, вот обратите внимание, все, что мы с вами делаем, это реально выполнять, в том числе и на работе, в качестве маленькой разминки. Поехали. Оп. Плечом вверх, голова. Оп. Другое. Оп. Еще раз. Оп. Растягиваем бока, выравниваем наш позвоночник. Другая сторона. Оп. И последний раз также одна сторона. И другая сторона. Плечи опускаем, расслабляемся. Ставим стопу по одной линии. Правая нога впереди, левая нога сзади. И из этого положения мы снова идем пока на Руки у нас на плоскости. Держим баланс. И идем вперед. Впереди пятка. Сзади стопа стоит полностью. Сзади нога на носочке. И еще раз так же. Я надеюсь, вы согрелись. Я надеюсь, что все у вас получается, потому что упражнения простые, легкие. Я считаю, что утренняя зарядка или вообще любые упражнения могут быть совсем простыми, простыми легкими, но они должны, они должны э, как бы захватывать все системы нашего организма. Вот смотрите, мы сейчас с вами идем. Мы с вами включаем нашу кардиореспираторную систему. Мы слегка тренируем и сердце. И дыхательную систему. И, конечно же, тренируем наши мышцы. Тренируем координацию движений. То есть, захватываем сразу несколько вопросов. Хорошо. А теперь мы взяли, поставили ногу впереди и собрали обе руки. Сконцентрировались на наших ладошках. Развернулись. Оп. Вернулись в центр. И другая сторона также. Развернулись. А таз у нас смотрит вперед. да? И еще раз. Одна сторона, другая сторона. Оп. Теперь мы руки опустим и возьмем, развернем носки в другую сторону. Мы развернулись, оказались здесь. Идем по канаду, поехали. Вперед и назад. Еще раз. Вперед и назад. Еще разочек. Вперед, назад. Вперед. Назад. Ага. Последний раз так же. Ага. Теперь мы собираем наши руки. И снова разворот. Сконцентрировались. Вернулись. Другая сторона. Оп. Вернулись. Последний раз так же. Возвращаемся в центр, опускаем руки вниз, делаем вдох. Сбрасываем сюда. И еще раз также вдох. Сбрасываем. И еще раз очень вдох. Сбрасываем. Раскрываем грудную клетку. Делаем вдох. И вот теперь задание сегодняшнего дня. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, чего вы ожидаете от ЛВС интенсива? Заданий и ну, упражнений на физическом уровне или заданий для ума? Потому что мы помним, я вам вначале говорила по поводу того, что ЛВС — это интенсив, и ЛВС-программа — это гармония нашего физического состояния и психоэмоционального. Так вот, а чего ожидаете вы? Это первое. Задание и второе — вот в жизни очень часто бывает так, что мы не следим за нашим положением. Как мы идем, как мы стоим. Наверное, наблюдали вот такие вот вещи. да, стали стоим, и стоим, перекосили бедро. Или в другую сторону. Поэтому, пожалуйста, сегодня отследите, пожалуйста, как часто вы забрасываете нога за ногу, когда сидите. Как часто вы не контролируете вашу шею, когда сидите. Как часто вы поднимаете плечи, когда сидите или стоите? Понаблюдайте себя в течение дня и запишите, пожалуйста, ваше задание. Для того, чтобы выполнить ваше задание, вам потребуется чек-лист. Чек-лист можно найти на сайте fitness и скачать его, и заполнить его. Ну а я жду ваши ответы и встречаемся с вами завтра. До встречи, друзья! Ваша Надежда Соколова. Проект «Лучшая версия себя».